Приветствую на канале Шарапара. В преддверии выхода новой части игры Assassin's Creed под кодовым названием Влахала, ну вы поняли, подумал, почему бы не сделать видео про ассасинов в сам Assassin's Creed Валхала с этим убер трансгендером викингом Ай, мой мозг. Играть я, конечно же, не буду. Так что давайте-ка посмотрим, что вообще это за Орден Ассасинов, когда появился и что из себя представлял. Погнали. Впервые термин «ассасин» появляется в сочинениях западных летописцев начала XII века. Ассасинами крестоносцы называли воинствующих сирийских низаритов. Ведется много споров о происхождении этого термина, и сегодня уже докопаться до истины невозможно, но основных версий три. Первое и самое распространенное говорит нам о том, что термин «ассасин» является производным от слова «хашишия». Именно так мусталиты обращались к низшему социальному сословию, а позже к своим врагам незаритам. Еще одна теория отсылает нас к персидскому языку, в котором Асасанам называют человека-приверженца истинного пути. Также предполагается и третья версия от арабского слова Хасанит или последователь Хасана, то есть Хасана ибн Сабаха, основателя низаритского государства. Итак, история ассасинов началась с шиитского Исмаилита и проповедника Хасана Ибн Сабаха. Хасан родился примерно в 1050 году в небольшом персидском городке Кум. Вскоре после его появления на свет родители перебрались в городок Раи – лежавший близ современного Тегерана. Здесь юный Хасан получил образование и уже с молодых лет, писал он в своей автобиографии, дошедший до нас правда лишь в отрывках, воспылал страстью ко всем сферам знаний. Больше всего ему хотелось проповедовать слово Аллаха, храня верность заветам отцов. Я никогда в жизни не усомнился в учении ислама. Я неизменно был убежден в том, что есть всемогущий Бог, Пророк и Имам. Есть дозволенный вещи и запретные, небо и ад, заповеди и запреты. Однажды Хасан тяжело заболел. Мы не знаем подробно, что же произошло. Известно лишь, что по выздоровлении он отправился в обитель исмаилитов в раи и поведал, что решил перейти в их веру. Чтобы понять, что произошло, перенесемся на несколько веков назад. Мухаммед умер в 632 году. После этого разгорелся спор о его преемнике. В конце концов, его ученики объединились вокруг верного из верных, одного из первых мусульман, Абу Бакра. Его провозгласили первым халифом, то есть заместителем пророка. Именно тогда соратники Мухаммеда начали записывать стихи Корана. После смерти пророка начались междусобные войны и интриги, в результате которых в исламе произошел раскол на два враждующих течения – сунизм и шиизм. В 80-е годы XI века ему удалось сплотить вокруг себя множество последователей и учеников, а уже в 90-е у них получается захватить крепость Аламут в горных районах Западной Персии, не пролив ни единой капли крови. Здесь, в Аламуте, зародилось новое государство, которого на протяжении двух веков будут бояться сильнейшие средневековые монархии. Хасан ибн Сабах был человеком глубокой веры и стремился вселить эту веру в сердца и умы всех своих последователей. Таким образом, на заре незаритского государства ему удалось создать фактической средневековую утопию, в которой все граждане имеют равные права, а устами духовного лидера говорит сам Аллах. Хасан до самой смерти служил примером для своих последователей, придерживался аскетичного образа жизни и не нарушал законов ислама. Однако при всей своей набожности обладал пытливым умом и прагматичным подходом в вопросах внешней политики. За время своего правления он отменил налоги, установленные сельджуками, приказал гражданам своего государства строить дороги, рыть каналы, возводить мосты и неприступные крепости. Он приглашал в Аламут ученых, врачей и философов со всего мира, а если те не соглашались, то тайно похищал их и держал в заключении. Он собрал огромную библиотеку из книг и манускриптов, а разработанная незаритами того времени система фортификаций вообще на многие годы опередила свою эпоху. Но история запомнит ассасинов как бесстрашных убийц-смертников, способных пойти на все ради достижения своей цели. Однако Хасан Ибн Сабах не сразу пришел к подобному методу решения политических вопросов. Существует легенда, что все произошло по воле случая. Звучит эта легенда так... Во всем исламском мире шпионы-проповедники Хасана распространяли свое учение. Местные власти часто были не рады такой пропаганде. Так, в городе Сава в 1092 году по приказу визиря Аль-Мулька схватили и публично казнили целую группу низаритов. В Аламуте эта казнь вызвала бурю негодования. Перед домом Сабаха собралась целая толпа возмущенных. Желая успокоить учеников, правитель в сердцах заявил, что убийство Визиря предвосхитит райское блаженство. Не успел Ибн Сабах даже осмыслить сказанного, как из толпы вышел молодой человек по имени Бутахир Арани и, упав на колени, изъявил желание привести в исполнение вынесенный смертный приговор. Отказаться от своих слов не представлялось возможным, и Хасану не оставалось ничего, кроме как благословить Арани от имени Аллаха. Следующим же утром юноша отправился на дело. Проникнув каким-то непостижимым образом во дворец, первый из убийц затаился в саду. Где-то около полудня на аллее появился человек, одетый в очень богатые одеяния. Арани никогда не видел визиря, но судя по тому, что человека, идущего по аллее, окружало большое количество, рабов и несколько сонных телохранителей. Убийца решил, что это и есть Альмульк. Арани напал внезапно, застав врасплох и визиря, и всю его свиту. Стражники даже глаза моргнуть не успели, как убийца нанес их господину несколько смертельных ударов, отравленным кинжалом. Разъяренные солдаты на месте буквально разорвали убийцу на куски. Но это было уже не важно. Арани выполнил свой долг. Правдива ли эта легенда, или же убийство Альмулька было четко спланировано Ибн Сабахом заранее, мы вряд ли когда-либо узнаем. Но как бы то ни было, визирь был мертв, и весть о его убийстве в мгновение ока облетела и взбудоражила весь исламский мир. Это и подтолкнуло Ибн Сабаха к мысли о создании небольшого отряда профессиональных убийц. Убийц, которым ни высокие крепостные стены, ни огромная армия, ни преданные телохранители не помеха. Убийц, которые одним точным ударом будут лишать целые армии полководцев, а империи монархов. Так зародилось братство ассасинов. Ахасан Хасан Ибн Сабах стал его незримым лидером и первым старцем горы. Именно этим прозвищем наградят его на западе. Позже термин ассасин станет нарицательным, им будут называть наемных убийц по всему миру. Ассасины проходили усиленную подготовку, изучали восточные единоборства, мастерски владели всеми видами оружия. Кроме того, они изучали историю, религию и культуру разных народов, проходили курсы актерского мастерства и маскировки. Таким образом, исполнители смертных приговоров, вынесенных Хасаном, легко могли подобраться к своей жертве, маскируясь под монахов, купцов, нищих и стражников, и нанести точный выверенный удар именно в этот момент, когда жертва ждала его меньше всего. Проповедники Низариты теперь не только проповедовали свое вероучение, но и собирали разведданные для Ибну Сабаха, что помогало найти особенный подход к каждой цели. Ассасины были настоящими профессионалами. Шиитская философия позволяла им идти на самые изощренные ухищрения. Например, ассасины могли принять крещение и стать послушниками монашеского ордена. После этого они были готовы годами притворяться добрыми христианами, оставаясь на самом деле агентами Ибн Сабаха. Очень быстро весть об ассасинах разнеслась далеко за пределы исламского мира. Деятельность убийц, не имеющих ни страха, ни сомнений, распространилась на запад в византийские земли и Европу, на юг, в Северную Африку и Среднюю Азию. Почему именно идеи старца горы оказались столь успешными? С одной стороны, если два благородных господина поссорились и собирали армии друг против друга, то как избежать войны? Убить их обоих. К такому выводу пришел Хасан Ибн Сабах. И он оказался прав. Как только очередной агрессивно настроенный феодал отправлялся к праотцам, его войска расходились, а наследники увязали в спорах и междуусобицах. Но стратегия Ибн Сабаха оказалась необычайно эффективной благодаря еще одному фактору. Ведь, по сути, ассасины были далеко не первыми убийцами и задолго до них люди коварными методами убивали соперников. Однако, впервые мир столкнулся с убийцами, действующими столь хладнокровно и расчетливо. Вопреки красивым религиозным и философским идеям обычный человек больше всего ценит свою жизнь именно за жизнь он цепляется до последнего вздоха и именно боязнь смерти во многом ограничивает возможности человека Ассасины, совершив предначертанное, зачастую даже не пытались скрыться с места преступления и с улыбкой на лице встречали смерть. Пожалуй, это и пугало их врагов больше всего. На этой почве родилось множество слухов о том, что ассасинов одурманивали наркотическими веществами и отправляли на задание именно в таком полубредовом состоянии. Скорее всего, эти слухи распускали противники Хасана с целью опорочить его имя. Дескать, глядите. Он прикрывается верой, а на самом деле он нарушает законы ислама. Он улыжается, он обычный еретик. Хасан Ибн Сабах набирал своих ассасинов из нищих семей. Он выбирал исключительно юношей от 12 до 20 лет, уже самостоятельных, но еще не сформировавшихся как личности. Он приводил их в свою школу, где духовные наставники и учителя на протяжении долгих лет умело промывали мозги будущим ассасинам, формируя в их головах одну лишь идею. Они приведены в этот мир Аллахом для выполнения своей великой миссии перед которой меркнут все мерзкие соблазны и страхи, и если они эту миссию успешно выполнят, то врата рая распахнутся перед ними. Ассасины были убеждены в праведности своего пути, и потому шли буквально на смерть с абсолютно ясными мыслями и твердыми намерениями. В начале 1124 года Хасан Ибн Сабах тяжело заболел, и в ночь на 23 мая 1124 года, саркастично пишет арабский историк Джувейни, он рухнул в пламя Господне и скрылся в его аду. На самом деле, кончине Хасана более подобает благостное слово «усок». Он умер спокойно и в твердом убеждении, что вершил правое дело на грешной земле. Первые серьезные удары по крепостям незаритов нанес Салах Аддин, свергнувший хатимитский халифат и с армией мамлюков, вторгшийся в земли крестоносцев и Западную Сирию. Саладдин, как его называли христиане, был приверженцем сунитского течения и поставил себе первоочередную цель очистить ислам от шиитской ереси. Тем временем, христиане, истощенные после первого крестового похода против сельджуков и отрезанные от европы тоже ощутили на своей шкуре всю мощь объединенной армии саладина и были вынуждены искать союзников на востоке небольшая область земли между графством триполи и княжеством антиохия продается крестоносцами во владение ассасинов ассасины перебираются на святую землю и начинают принимать активное участие в священной войне их столицей здесь становится крепость Масиав. В 1163 году главой Масиафа становится Рашид Аддин Синан. В следующие 10 лет ассасины предпринимают несколько попыток убийства Саладина, но терпят крах. А в 1176 году Салах Аддин решает покончить с ассасинами раз и навсегда и берет Масиаф в осаду. Христианские союзники не приходят на помощь к ассасинам. Более того, новый король крестоносцев Конрад Монфератский негативно относится к дружбе с синоверцами. Он грабит и изгоняет из Иерусалима мизоритских купцов. Казалось бы, гибели не избежать, но неожиданно Саладин снимает осаду Масиафа и уводит войска в пустыню, а в скором времени король Конрад погибает от клинка ассасинов. С этого момента незариты начинают воевать на два фронта, при этом, дабы сохранить некий нейтралитет, ассасинам приходилось выступать исполнителями заказных убийств, как на стороне крестоносцев, так и сарацин. В этот период от рук ассасинов погибают 6 визирий, 3 халифа, десятки городских правителей и духовных лиц, несколько европейских правителей, в их числе, помимо уже упомянутого Конрада, находился Раймут II и герцог Паварский. Орден изменился. Если Хасан Ибн Сабах действовал исключительно в личных религиозных целях и сам искренне верил в праведность своего учения, то его наследники не были столь радикальны. Учение Отца Основателя они искажали и использовали в угоду своим потребностям организация ассасинов имела строгую иерархию в самом низу находились рядовые члены фидайны. это исполнители смертных приговоров они действовали в слепом повиновении и если выживали что бывало крайне редко то их повышали до звания рафика далее в иерархической пирамиде шли да и именно они передавали волю правителя фидайнам и рафикам. продолжая продвигаться по служебной лестнице можно было подняться и до статуса да аль кербаль это были самые привилегированные из членов ордена и только они были посвящены во все тайны наравне со старцем горы и вот ведь в чем ирония чем выше ассасин поднимался по служебной лестнице тем дальше он отдалялся от веры и обещанного рая высшая степень посвящения почти не имела ничего общего с религией а приобретала чисто политический характер из всего этого можно сделать вывод что верхушка правления братства ассасинов в конце 12 века придерживалась тщательно скрываемого от внешнего мира и рядовых членов религиозного прагматизма посредством которого решались насущные политические вопросы государство незаритов смогло просуществовать до 1256 года но в конечном итоге аламут как и весь средний Брежний Восток, пал под натиском могучей золотой орды а последний старец горы сильно отличавшийся от отца основателя и во взглядах и в силе духа после неудачной попытки покушения на жизнь хана сдался монголам и был казнен Легенды об ассасинах распространялись в Европе еще во времена существования Ордена. Говорили о том, что Ибн Сабах приглашал учеников в большой зал, где на блюде лежала отсеченная голова. По воле старца горы голова начинала вещать, убеждая учеников в праведности ассасинских догматов. На самом деле голова вовсе не была отрублена. Полу была ниша, в которую садился один из Фидаинов. Просунувшее в отверстие импровизированного блюда, он изображал отсеченную голову. А потом, когда ученики выходили во двор, Хасан действительно отрубал Фидаину голову и выносил ее на общее обозрение, чтобы люди еще больше уверились в способностях правителя. Также существует легенда о большом количестве двойников Ибн Сабаха, которые от имени Старца Горы то бросались со скал, то совершали самосожжение, а на следующий день после их смерти Хасан являлся ученикам и говорил, что побывал в раю и снизошел на землю, чтобы привести в райские кучи всех своих последователей. Но популяризатором главного мифа об ассасинах стал венецианский путешественник Марко Поло, побывавший в Персии в 1273 году позднее, что молодого человека выбранного в убийцы одурманивали опиумом и относили в чудесный сад. Там произрастали лучшие плоды. В родниках текли вода, мед и вино. Прекрасные девы и благородные юноши пели, танцевали и играли на музыкальных инструментах. Все, что могли пожелать будущие убийцы, Миком сбывалось. Через несколько дней им снова давали опиум и уносили из дивного вертограда. Когда же они пробуждались, им говорили, что они побывали в раю и могут тотчас вернуться туда, если убьют того или иного врага веры. А уже в 19 веке Александр Дюма в романе «Граф Монте-Кристо» и заложит эту историю в своем ключе и скажет, что ассасинов окуривали священной травой под названием «гашиш». Отсюда и распространится основное заблуждение о том, что сам термин «ассасин» происходит от слова «гашишин», а тот, в свою очередь, производное от Гашиш. Государство незаритов просуществовало более двух сотен лет. Для Исмайлицкой общины среди бурного океана недружественных сил это не просто много, а очень много. Сгубило ассасинов нечто совершенно ультимативное, то, чему не могли противостоять и куда более могущественные силы. Этим роком судьбы стали монголы, уничтожившие государство низаритов в середине 13-го столетия. Это нашествие сильно изменило регион. Ассасины сумели сохраниться как религиозная группа, но места для нового государства по образцу Ибн Сабаха в этом регионе уже не было. Такова вот история Ордена Ассасинов. Не так романтизировано, как в играх, да? Что ж, а на 7 позвольте откланяться. Ставь, мне пиши, подписывайся, делись. В общем, все как обычно, все как всегда. Сайонар.